Уверен на 100%, что каждый из вас считает себя правым по жизни. В любой ситуации спорной, когда принимает какие-то решения, когда что-то кому-то утверждает. И знаете, вы правы. Суть заключается в том, что вы обладаете своей индивидуальной моральной шкалой, шкалой ценностей, и вы применяете ее, когда отстаиваете свои интересы. Я провел маленький такой... Можно сказать, эксперимент, можно сказать, исследование. Когда вспомнил все ситуации, где меня подводили, предавали, обманывали, подставляли. Потом вспомнил ситуации, с которыми я лично знаком, с моими близкими знакомыми, где людей тоже использовали по-своему, бросали на деньги и многое-многое другое. Извините. И... Я захотел посмотреть на те ситуации, которые были со мной и с моими близкими знакомыми, со стороны тех людей, кто делал так называемые гадости. Кто подводил, кто обманывал, кто не возвращал деньги. Знаете, я нашел мотивацию, я нашел оправдание их поступкам. Если смотреть на ситуацию не вашими глазами, но глазами того человека, который обманул ваши надежды, то кажется, что этот человек прав. Потому что он поступал исключительно с точки зрения своей шкалы моральных ценностей. Понимаете, в чем суть? Суть в том, что по факту каждый человек, который вас окружает, и вы в том числе, он прав. Прав по-своему. Правда, это исключительно относительная величина. И выходит так, что когда вы попадаете в любую ситуацию, вы используете ее. И вы доказываете себе, что вы поступаете правильно. Это парадокс. Не может быть так, чтобы все вокруг нас были правы. Может. К сожалению, может. Правда ведь относительно. Не хочется повторяться, но в этом вся суть. Понимаете? Поэтому, что бы вы ни сделали, ваш поступок может осудить общество. Его могут порицать, но они будут порицать его со своей стороны, со своей морали, со своей шкалы ценностей. Вы же, так как вы отстаиваете свои персональные интересы, вы с легкостью сможете оправдать любое обвинение, так как вы ставите во главу всего себя. Это эгоизм, и это лишний раз доказывает, что каждый из нас эгоист. Не надо вам пытаться себя обманывать, не надо пытаться себя убеждать в том, что вы не такой. Вы можете кричать, развивать на себе тельняшку, говорить, что вы альтруист, что вы там благотворительностью занимаетесь и многое-многое-многое. Но это неправда. На поверхности, да, как верхняя какая-то, верхний слой, что ли, вашего поведения, вашего поступка. Но по факту, если заглянуть внутрь, если заглянуть глубже, то вы увидите, что таким образом, даже помогая кому-то, отдавая частичку своего времени, своих средств, вы все равно получаете от этого наслаждения, будь то моральное, финансовое, физическое, неважно совершенно. В итоге вы все равно получаете прибыль. Поэтому, опять же, вы во главе всего этого столба, во главе пирамиды. Суть ролика, суть видео заключается в том, что каждый из вас сталкивался с ситуациями, когда его предавали. И знаете, это предательство с их стороны, оно таковым не выглядит. Оно выглядит таковым исключительно с вашей. Вы правы по-своему, вы пострадали. Но тот, кто так поступил, он прав по-своему. И у него есть оправдание его поступкам. Он защищал свои средства, своих близких. Я не знаю, там мотивация может быть какая угодно, какая угодно извините. Ситуации разные, углубляться не стану. Но если вы хотя бы на секунду задумаетесь о человеке и попытаетесь представить его поведение, его мышление на тот момент, когда он делал какую-то гадость в отношении вас, то вы поймете, что я прав. Поэтому суть ролика, суть видео заключается в том, что вы никому не можете доверять и верить в этом мире. Вообще никому. Каждый, кто вас окружает, и вы в том числе, это эгоисты. Они будут собираться в толпы, называть себя обществом, там, я не знаю, содружеством, группой, там, чё как коллективом. И это все показная роскошь, которая недоступна и вредна на самом деле каждому индивидууму. Это все фарс, это все фальш. Вы никому не можете доверять, потому что у каждого своя правда, у каждого свои ценности. И он их будет отставить. И вы, как помеха, если вдруг станет так, будете просто отодвинуты в сторону. Через вас перешагнут и пойдут дальше. Заберут все ценное и снова пойдут дальше. А растопчут и снова пойдут дальше. Каждому поступку, в любом промежутке времени, в любом обществе, в любом коллективе, любой человек может найти оправдание так как во главе стоят его персональные интересы. Правды не существует. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну там лайки, колокольчики, сами разберетесь. Всего доброго.